8 августа в Казанском федеральном университете состоялось заседание ученого совета Республиканского научно-исследовательского института интеллектуальной собственности. Традиционно на повестке дня стояли вопросы о интеллектуальной собственности как инвестиционный ресурс современной экономики России, также условия и перспективы развития регионального рынка. На совете обсудили и решили несколько вопросов по тематике функций ИС в инновационной экономике. Если нет Правила корпоративные. Транснациональные корпорации, которые зарабатывают на нашей территории 130 миллиардов долларов США и в ЖКО в области авторских снежных прав, естественно, гнут свои правила. Они ничего противостоять было нельзя. И органы защиты на конкуренции, если нет национальных правил, потребуют не исполнять корпоративное правило, к сожалению, как и судебном порядке. Были выявлены ключевые направления в реализации совместных и национальных мер, таких как необходимость балансирования бюджетных систем, диверсификация экономик. Олег